Друзья, всем привет! Сегодня поговорим с вами о супер мощном, инновационном, я считаю, одним из лучших блокчейнов, которые сегодня есть на рынке, вообще в пространстве криптовалют, и называется он Космос. Также поговорим о их нативном токене Атом, посмотрим, когда и где его можно приобрести, купить, какая лучшая цена на него, и сколько мы сможем заработать, как держатели этого токена целях там спекулятивных или инвестиционных. Кому это интересно, присаживайтесь, погнали! Сам Космос – это децентрализованная сеть независимых параллельных блокчейнов, каждая из которых работает на BFT алгоритме консенсуса, такие как Consensus Tendermint. В общем, Космос – это целая экосистема, блокчейны которых могут масштабироваться и взаимодействовать друг с дружкой. До такого проекта, как Космос, этого но это не было возможным. Если взглянуть на историю, мы поймем, что история вся началась с биткоина, который можно назвать «Блокчейн-1». Потому что он является первым, созданным в 2008 году, который использовался как новый механизм консенсуса, известный как доказательство работы пол. По сути, первое децентрализованное приложение на блокчейне. Естественно, потенциал огромный, и все начали создавать что-то новое. Желание появилось постоянно усовершенствовать эту машину, так сказать. Потому что у биткоина, как мы знаем, ну, очень много недостатков. Они есть, они действительно очень существенны. Кодовая база биткоина была очень монолитной. Все три уровня – сеть, консенсус и приложение – они как бы смешаны вместе. Кроме того, биткоин ограничен и неудобен для пользователя. Все мы знаем и масштабируется проблемы с биткоином, и высокая комиссия, и скорость транзакций. И таким образом в 2014 году появился Ethereum. Именно он предоставил новое предложение по созданию децентрализованных приложений. То есть Zerium это целая виртуальная машина которая может обрабатывать различные рода там, программы, да, называемые смарт-контрактами. И этот подход позволил тысячам-тысячам разработчикам создавать децентрализованные приложения DAPS, которые создаются и по сей день. Однако и здесь ограничения этого подхода, они известны и очевидны по сей день, а именно их три ограничения самые серьезные. В эфире. это та же масштабируемость, это тоже удобство использования и суверенитет. И вот здесь уже на сцену выходит тот же самый блокчейн Космос, ее еще называют блокчейн 3.0, интернет 3.0, который способен упростить разработчикам создание именно тех же блокчейнов и преодолеть эти барьеры между этими блокчейнами, позволяя им совершенствовать транзакции друг с другом то их ихняя цель децентрализована, чтобы блокчейны могли взаимодействовать друг с дружкой. Таким образом, быстро обрабатывать транзакции и взаимодействовать с блокчейнами в этой же экосистеме. Реально крутая технология, она достигается с помощью набора инструментов с открытым исходным кодом, таких как TenderMint, Cosmos SDK, а также ABC, что позволит людям быстро создавать собственное безопасное, масштабируемое и совместное блокчейн приложение. Чтобы сильно не углубляться, тут не перечитывать, не пересказывать всю эту историю, вы можете зайти на сайт Atom, вы можете зайти на CoinMarketCap и вот здесь перейти на сайт и почитать и понять, какая действительно это супер крутая технология и которая уже не просто как идея да, создавалась там в семнадцатом году, в которой на то время при живом биткоине, эфириуме никто не мог поверить, что, что она нужна будет. Но на сегодняшний день она не то что нужна, а космос уже, у него под управлением активы на 66 миллиардов долларов. И на, в его экосистеме есть 248 приложений и услуг. Из них, если мы откроем, это все мы нам известные, смотрите, токены BNB, понимаете, да? Космос Хаб, Криптоком, Ком, Монета. Торчейн, Кава, в общем, куча-куча всего. Есть приложения-сервисы. То есть все это в доступе. Можете посмотреть, сколько их. Самое основное, это, естественно, Binance, Binance Smart Chain. То есть все это на экосистеме космоса. На том же CoinMarketCap вы можете посмотреть, что циркулирующее приложение монет сейчас 218 миллионов токенов. А максимальное приложение будет 200 75 торгуется на биржах самых топовых, то есть монета есть практически везде. Это Binance соответственно. Hubi, Coinbase. Coinbase вообще редко добавляет ну какие-то ну, говно токены. Явно там не будут. Kucoin тот же самый. Gate, Kraken, Bittrex, Bitfinex, Polonix. OK, ну, то есть все-все-все то биржи на любой бирже можете купить. Цена на данную монету сейчас 13,50. Да, и выросла за последние сумки на 7%, но мы еще чуть позже вернемся, когда ее можно будет покупать. Вот этот их нативный токен Atom, он, естественно, поддерживается валидаторами. Их здесь очень много, что показывает, что сеть самая децентрализованная. Вы можете ее стейкать под 10% годовых. Таким образом, ну, что такое стейкинг, это определенная блокировка ваших монет, и вы получаете вознаграждение уже за комиссии, за пользование этим монетами, которые происходят. Также вы сможете там голосовать, участвовать и изменять какие-то решения в этой сети. И также, естественно, этот токен обеспечивает саму безопасность экосистемы. Сам токен и сам проект реализовывался еще в 2017 году. Было две частные продажи. 1 января 2017 года было продано 12 миллионов токенов по цене 2,5 цента ранним инвесторам и 16 миллионов токенов по цене 8 центов. И уже публичная продажа была выделена 160 миллионов токенов по цене 10 центов. Это еще в далеком 2017 году. Естественно, я считаю, что эти все инвестора все эти токены уже на рынке. Ранние инвестора, те, что покупали, это была только идея. Они за эти токены, которые покупали, получили, я уверен, там хороший профит. Естественно, они делали уже давно какие-то продажи, потому что с момента цены, вот даже публичной продажи, э, уже получено на сегодняшний день это 135 иксов. С приватсайл это 180 иксов, понимаете? Но это если они додержали токены до этого, сейчас момента. Но я очень сильно сомневаюсь, что все прям держатся тех момент, потому что, ну, иксы сумасшедшие, и тогда неизвестно было, заработает ли эта экосистема, да или нет, поэтому я более чем уверен, что практически все они их уже продали, и эти токены циркулируют в вольном плавании на рынке на сегодняшний день по цене 13.50 за токен. Смотрите, я здесь для себя расчертил, вы, естественно, принимайте решение самостоятельно вообще, нужен этот вам токен, добавлять его в портфель или нет. Но как минимум, я считаю, как инвестиционная идея, это очень даже неплохая, особенно в долгую. Если очень долгую, то цена 13.50, в принципе, на какую-то часть маленькую, можно по этим отметкам взять. Но все-таки есть большая доля вероятности, что биткоин снизится еще там до 20 тысяч, может и ниже то мы же все с вами прекрасно понимаем, что потянет рынок за собой и токен Атом не исключением тоже будет делать еще ниже коррекцию. Хотя если мы посмотрим, от хая сегодняшнего года он уже падал на 70%. И вот здесь я отметил, видите в красной зоне, как лично для меня это самая интересная цена будет для покупок. У меня есть несколько там монет, я покупал, держу там криптокопилку, я покупал токен по 12 центов. Но если брать на долгосрок как инвестицию, для меня э, интересные цены будут в этом красном блоке. И первая, первая цена, вот я готов разделить и выставить ордера по 30% на каждую. Вот первая это от 6 до 7 долларов. Вторая самая такая средняя и жирная здесь цена и хорошая поддержка, я думаю, здесь будет, если она сюда дойдет, это от 4 до 5 долларов. Ну и самое последнее, где я еще выставил бордера если цена сюда дойдет, все может быть, это где-то от 2,5 до 3,5 долларов. И это будет, я считаю, отличная инвестиция на долгосрок, если повезет монетки подцепить именно по той цене. Хай у нее был 32 доллара, я считаю это для такого проекта не супер какая-то большая цена. Я более чем уверен, цена данного токена будет в будущем стоить еще больше. Если нам получится купить эти монеты в красном блоке, то вы понимаете, что это как минимум от 5 до 10 иксов мы получим только до вот этого хая. А глядя на разбор и имею в виду потенциал этой монеты, мы понимаем, что она может пойти выше и стоит дороже и дороже. Поэтому никаких, естественно, рекомендаций, просто я вам показал такой инструмент, я проанализировал для себя, я ее брать буду точно, если он дойдет до этих значений. Для меня этот проект очень хороший, мне нравится, и я буду в него инвестировать. Больше информации, как всегда, какие монетки я покупаю, в каких проектах я участвую, я даю в своем телеграм-канале. Вот, пожалуйста, ссылочка, подписывайтесь. Также пишите в комментариях, как вам сам проект Космос, монетка Атом. Купили бы вы себе в долгосрочной портфеле, может уже у вас есть она в портфеле. Пишите в комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.